Можете чуть-чуть раскрыть еще вот тренинг, который будет в Алмате, вот с 1 по 10 октября? Вот что, что мы там будем делать, да? То есть для кого это больше? Там просто вот 40 плюс или будет молодым тоже надо? Или это вот, или как? Потому что я в вашей категории попадаю, в смысле 40, у меня 40 плюс, и я понимаю, что 40 это точно не 30, и что в 40 всплывают какие-то совершенно другие вопросы. У человека, да? То ли это гормональное что-то с нами происходит, то ли это потому, что интересы другие какие-то перестраиваются, то, что дети взрослеют. вот, чего? вот Что мы будем делать? Ну, во-первых, я благодарю, что ты решил принять участие в этом тренинге поток жизни. Он не только поможет тебе решить какие-то свои еще.. У нас же у каждого есть на, своем, на этапе, на каждом есть свои нерешенные задачи. Это, ну и, и поможет тебе что-то, для твоего творчества что-то даст. Поэтому э, я рад, что ты едешь, и мы там с тобой сотворим. 25-27 лет – это как раз тот период, когда можно поток вообще сформировать классный. И, а дальше уже все труднее, труднее, труднее. После 40 это уже надо поработать. Здесь уже мы будем с вами трудиться основательно. Тем, кому за сорок, тем придется потрудиться mm -hmm. хорошо, потому что много налома на дров, много чего создано не того, много проблем, ну и так далее. Здесь уже надо серьезно. А вот кто раньше попадает в этот поток, это вообще, это счастье, это... Это новая жизнь, очень быстро, легко разворачивается, буквально моментально все разворачивается. А тем, кому за 40 надо просто тоже происходить, произойдет, но здесь уже надо потрудиться. И чем старше, тем больше надо потрудиться. Но это за... я для аудитории повторю, потому что там звук пропадал. Тренинг лучше начинать с 25-27 лет. И процессы будут быстрее идти, и с вами будет проще работать и меньше прорабатывать ваших, ну, меньше-более, я так понял. Сорок 40, 40 плюс уже сложнее прорабатываются люди, но нужно уже прорабатываться и сразу действовать, потому что времени, как бы, ну, мы ограничены во времени, и получается, что для того, чтобы стрельнуть, тебе нужно мотать ногами быстро-быстро. Думать некогда, да? Ну, что сказали, то и делай, потом разберешься. Благодарю за перевод с русского на русский. Да, что будем делать? Конечно, кроется суть. Дело в том, что чаще всего жизнь у людей, у большинства людей, 90% с лишним, она фрагментальна. Один фрагмент, там, детство, там, то, то, то. И эти фрагменты зачастую не, не склеиваются, зачастую не всегда. Один фрагмент качественно передает эстафету другому фрагменту жизни. И поэтому возникают, накапливаются трудности, с не, как снежный ком, и человек уже в 30 годах имеет множество проблем по здоровью, там, и прочее, прочее, прочее, и так далее. А когда ты выстраиваешь поток, начиная с детства, Выстраиваешь поток, и каждый год тебе добавляет, добавляет, добавляет. Все выстраивается в единый мощный поток, который тебя дальше несет по жизни. Ты уже даже, тебе не надо и мотать ногами, как ты говоришь. Понимаешь? Uh -huh. Дальше уже идет все очень хорошо. Так вот, вот это построение потока из фрагментальной жизни, потока жизни, когда у тебя все, вот есть такое выражение, все в потоке. Живешь в потоке. То есть это все, естественно, легко, быстро происходит. То, что ты задумал. Вот к такому состоянию надо прийти. Это реально, 9 дней такой серьезной работы, и все, и перестраивается новое все, формируется новая жизнь. Я уже это умею делать. Вот. А вот смотрите, тут вопросы задают. Плюс 60, вот, ну вот 60 за 60 кому. Они еще успевают доплыть к счастливой жизни. У кого -у, времени поменьше? Да. Знаете, это все относительно. У кого-то уже в 50 времени мало, а у кого-то и в 80 еще много. У меня самый старший был участник, 82 года. И, кстати, mm -hmm. очень славно поработали, славно поработали. И потом долго еще много чего сотворил этот человек. Поэтому э, пределы... Вообще возраст это, не, э, это не, не критерий. Важно, что у тебя в голове, в сердце, в душе вот какое-то состояние имеешь. Поэтому э, все-таки э, не в возрасте дело. Анатолий, вот смотрите, я, я так понимаю, ну, по моим ощущениям, что у вас очень хорошая энергия, да, и причем большая. Я так понимаю, что вы с энергиями немного, ну, может, даже не немного, может, даже сильно работаете, да, потому что в программке я посмотрел, есть поездка на Ургунтаз, и про это место, ну, не все знают, особенно, ну, вот из России, то, что вы, и вы знаете Ургунтаз, мне очень приятно, я был очень приятно удивлен, да, для чего мы туда поедем? Это откроется потом. Дело в том, что я на каждый такой поток, на каждый тренинг, он, во-первых, проводится каждый раз в новом месте. Вот уже столько лет и ни разу не повторилось в каком-то месте, потому что он этот поток, он еще работает не только с людьми, но и с пространством, с энергиями, с местами силы, в целом даже даже с, с государством. То есть это идет серьезнейшая глубокая работа. Поэтому задачи открываются, я список задач составляю, но они все больше и больше открываются именно к началу тренинга, и в самом процессе еще добавляются и новые и новые, и открываются. Поэтому этот процесс, я знаю, что мне туда надо, я знаю, что групп, с группой мы там сотворим что-то очень важное. Пока только предполагаю, но я чувствую, что это будет супер. Здорово. В потоке, жизни, в потоке жизни еще очень важный момент, что человек приобретает инструменты на все случаи жизни. Понимаете? Вот это очень важно. То есть ему уже не нужно как-то искать еще что-то. У него будет набор инструментов, с помощью которых он решает все последующие задачи в жизни. Ну, если, конечно, хочет, если он не ленивый. Ну, или там тоже лечится. Там происходит такой процесс, который никто никогда не проходил. Это гарантирую. Вот. Но это будет глубочайший процесс вот, духовного рождения здорово я да я приглашаю действительно кстати мне организаторы сказали что я сообщил что до 30 числа у нас еще только такая самая маленькая цена после 30 начинается второй этап уже поэтому как-то надо застолпить или оплатить или или хотя бы нести какой-то там, ну, там предоплату предоплату, чтобы за, за, за, зафиксировать место, потому что нам, понимаете, нам же важно э, с, тем пространством, пространство хорошее, где мы будем проводить. Это замечательная горнолыжная база, вот, и э, чтобы там, ну, нам бронировать надо места, все это очень, mm -hmm. сейчас довольно финансово непросто это делать. Поэтому просим, кто, если у кого откликнулось, сделайте это до 30-го, вам будет это гораздо дешевле. Но сразу хочу сказать, еще сказать. Я думаю, Игорь, ты-то понимаешь, что я сейчас скажу. Дело в том, что вот те деньги, вложенные в этот процесс, вообще в процесс развития, саморазвития и в процесс, вот, в частности, это поток, прочее прочее прочее в целом жизнь не только твоя но твоего рода меняется и- за это в общем то какие-то в общем то по сравнению с тем изменениями, копейки это конечно несопоставимые вещи и это всегда практически все мастера все практически все кто там ну, они работают всегда отдают больше чем чем стоят их их труд Поэтому это тоже учитывайте, то, что мы действительно стараемся, по крайней мере я -то это точно, я стараюсь помочь людям, как можно большему числу людей быть счастливыми. Это моя миссия, это мое, мое предназначение. Вот. Очень этот... Давайте я вот, я же сам тренинг читаю тоже, да, и... Я примерно разброс цен, понимаю, сколько стоит тренинг. Да? И если честно, я был приятно удивлен, что цена ну, такая, она ну, демократичная, по сравнению с тем, даже если посчитать по дням. Да? То есть 10-дневный 10 тренинг делают не все. На самом деле это очень длинный путь для тренинга. Для тренинга это очень долго, ну, мне кажется. Я такие марафоны не выдерживаю, поэтому я вообще удивляюсь, как в вашем возрасте вы можете так долго работать, ну так много. Я отслеживаю ваши перелеты. Я посмотрел, где вы только в этом году уже не побывали. И я тоже, конечно, полетал, но я понимаю, насколько по моему здоровью это ну, ударило. да? И, и, но я вас смотрю, вы очень хорошо выглядите. Вы, Что-то вы там улыбаетесь в Инстаграме постоянно. Вот свое здоровье, вы, я, я знаю, у вас есть тренинг по здоровью отдельный. Мы здоровье там коснемся да, за 10 дней. Обязательно. Ну а как же? Это фундамент. Это будет все, все прорабатываться. Здоровье тоже. Потому что меня очень сильно удивляет вот, ну, ваша вот, вот о, голод ваш вот этот вот голов, к которому вы идете по планете. Я очень радуюсь каждый раз за ваши успехи, за ваши новые города, страны, когда вы открываете. На Мальдивы, когда летали, я наблюдал, радовался вашим полетам, этим перелетам. Вы. Вы очень большой молодец. Я очень восхищен вами, конечно. Ну, я, друзья, я передам вам этот опыт, это состояние передам, потому что вы правильно отметили, Энергетика у меня хорошая, Поэтому очный, вот такой очный тренинг, это, конечно, это большая, большой заряд для всех будет. Большой заряд. Это каждый получит... Каждый получит то, что нужно. Это я гарантирую. И причем на всю жизнь. На всю жизнь. И это будет замечательно. Поэтому моя, моя энергия вам поможет. Да, многие блогеры, даже несколько блогеров, такие как Асхат тоже, как Шерин тоже приедут. Тоже хотят проникнуться этим, почувствовать, понять и применить в своей, в своей творчестве, в своей жизни. Я делюсь легко. Mm -hmm. Ну что, Игорь, если вопросов больше нет, давайте завершать процесс. Встретимся уже э, там у вас, на родине. 1 октября? Mm -hmm. да. mm -hmm. Я хотел ехать еще раньше, э, на несколько дней, Поэтому, ну, я думаю, увидимся в любом случае. Я бы с вами еще интервью хотел записать, ну желательно после, конечно, прохождения, я пройду ваш тренинг, хотел бы прям записать хорошее интервью, чтобы было понятно, что за тренинг, я впечатлениями поделился, я вопросы позадавал, уже более конкретные, да, потому что уже тема была ясна. Замечательная идея, Игорь, хорошо, что после тренинга, когда сам проживешь, прочувствуешь. И вопросы будут конкретные, и результаты будут. То есть все наглядно будет. Так что замечательное решение. С удовольствием организуем интервью. Все, все здорово. Я тогда уже все, этот, уже все готово. И вы знаете, еще, у меня есть книга, называется «На волне потока жизни». То есть книга – это тренинг как раз. Он расписан угу. в, в этой книге. Поэтому кто может ее, она есть и в Казахстане есть в общем у нас на сайте можно ее выписать вот. я рекомендую тем кто едет на тренинг даже прочитать эту книгу, уже подготовиться еще глубже будет процесс а потом эта книга может просто помочь стать дальнейшим инструментом для решения многих многих задач потому что этот тренинг поток жизни желательно самостоятельно еще проходить много раз. Его можно проходить каждый год самостоятельно по этой же книге, пройти еще глубже, глубже, глубже. Это вообще уникальный процесс, но вы сами увидите. Здорово. Можно сейчас... Друзья, тренинг можно купить. Зайдете к Анатолию Некрасову на страничку в Инстаграме, провалитесь в топ-линк, там будет ссылочка, и там можно будет забронировать или оплатить, да, то есть, ну, и предоплату сделать, и можно будет оплатить. А проживание в отеле отдельно, там тоже есть цена, надо будет самостоятельно договариваться, да? По-моему, или... по uh -huh. самому надо выбрать категорию проживания, uh -huh. место, все это. Это надо в отеле уже договориться самостоятельно, да, звонить? Ну, там в общем, зайдите туда на страничку, провалитесь, оплатите тренинг, потом разберетесь. Санаторий Акбулак под Алматой. Вот это горнолыжный курорт. Место очень замечательно, ну, прям там очень красиво, очень все устроено. Поэтому всех приглашаю тоже вместе со мной. Я там точно буду. Завтра я выкуплю билеты. Все, я с вами, Анатолий. Хорошо, Благодарю. Действительно, с первой нашей встречи, это у нас уже третья, получается, встреча. Это третий эфир, да? Да, третий эфир. С первой встречи я увидел вашу доброту, ваше стремление к развитию, профессионализм, и понял, что мы, мы еще вместе что-то сотворим. Здорово, я буду очень рад. Я, Честно, я счастлив. Вообще... Для меня это очень удивительно, что я могу с вами вживую поговорить. Ну, будет возможность такая. Большое спасибо тогда еще раз. Завершаем тогда. Угу. – До свидания, Игорь.